Я помню первые минуты ослепления глаз Когда и запахи, и звуки затихали кружась Твой страх уже не я сделал шаг вперед Как будто наступая, нарастая в жилет Чем ближе мы, тем движемся быстрее друг другу Казалось затянуло навсегда в центрифугу Мы рады, как дети, Возможности трагедий Я